Друзья, всем привет! У меня сегодня день рождения, мне исполнилось 41 год. И смотрите, что мне подарила жена. Правда, вешалка стоит, вот. Это Дэвид Гаган из пишмот Рисовали специально. А мне в подарок замечательный Николайский художник Полина Лютер. Мари, челесие дети красоты. Clicking, but I'm looking for a scissors to the back of Kiss me if you want. как не в Херсоне. В Николаеве как-то вообще не было желания, даже не было желания, не было э, мысли о том, что вообще э, справлять день рождения как-либо. Мы решили просто поехать в Херсон, посетить парочку экскурсий. Вот пока у нас есть время до экскурсии, мы гуляем. А тут какой-то вот у них фестивальчик, все очень круто, красиво и очень хорошее настроение. Мне уже 41 год, вот, и как-то даже не верится, все время кажется, что я молодой, что мне 20 лет. Я всегда нахожу общий язык с 20-25-летними ребятами, и вроде как с ними на одной волне, и не ощущаю себя каким-то стареньким. Только цифры показывают, что уже какой-то определенный рубеж пройден, что уже все-таки мне не 20 но ну, в душе, я думаю, не всегда будет 20, всегда будет хардкор, панкрок и э, некоторое такое э, красивое расписство. Я же уже кидал, я же попадал. Там Ну да. да потому, да потому что так специально да, сделано. Опять... говорят, если монетка мне ударит об стену, то и долетит до дна, то желание исполнится. Когда-то мне это получалось, но сегодня не думаю. Не ступнулся. Что я буду вас это? Скажу, кто. Кто это? У него сегодня, кстати, день рождения, но у него обиду, своя палка линей. Ну просто реально это с розовым наконечником. If, to I'm to on yeah, so if you want to get to I'm looking for win. Kiss if you want. Эльды Днепра, под Херсоном мы здесь со мной мир Борода, вы все его знаете, вы все подписаны на его канал, а кто не знает, подписывайтесь, ставьте колокольчик, лайки, палец И вот я вам сейчас расскажу, что случилось с нами. Вы понимаете, эти все суровые днепровские условия, они влияют на селфи-палки. Потому что вот у нас была селфи-палка, видите, что случилось? Видите, что случилось? Здесь она просто развалилась, здесь такой ветер шквальный, это яхта-качка. Это текила образована. Ди, Кстати, день рождения. Кто это? Поздравьте, да. И подпишитесь Ждите на его канал. Да? Поэтому вот смотрите, это палка, эта палка, она номи называется по-моему, ну не суть. Вот заряда хватается, хватает, но она просто вот так сделала чпок и все. Это мой, мой гаджет там оказаться за бортом, за бортом, заедем, залием, за правом. И поэтому что мы делаем? Что мы делаем? Как? Мы, мы можем конечно же скрепить ее при помощи скотча, но очень мы забыли где-нибудь у нас есть лейкопластырь для ног да? для тех пор кто... мы можем сейчас его скрепить но тут друзья вообще случилось непредвиденное я вообще был шок Это... вы видите что случилось видите? винтик винтик вот этот вот винтик у вас открутился он просто взял и открутился а здесь висел гаджет телефона ну, я я, я так, ну, тут еще не регулировка длины а, гаджета то есть любой ну, например у меня есть супер пупер гаджет и все я, я его раздвинул задвинул и все пару раз и все видите но, между прочим да это это очень да но но но но но это все заморк типа я выкинул мы потом это зарежем замонтируем и вот что мне дал Юрий новая палка и как говорит знаете как объявляю на футболе вместо палки на фото вступает новая палка с белой ручкой, это у нас что? Это у нас X506. пить текилу по Херсонский и правильно загадывать желание у нас будут целый всевозможные ритуалы знаете когда мы вот э, особенно когда у нас много гостей, мы всегда спрашиваем знаете такие мотивы вот в каждой, в каждом городе есть свои какие-то локальные вкусности да то есть своя локальная кухня ну, в том или ином э, месте вот когда говорят допустим э, черкасы вот я сам как черкас я всегда говорю, говорю что это вареники на фару да вот такие большие ну кто не пробовал? большие Надо еще такие тоже. не ну вот вареники получается тоже скажу а вот если черкасы Вареники на пруд, большие, с творогом или с вишнями. Когда говорят Полтава, это щипанные галушки. Галушки, да. Да, щипанные галушки. Когда говорят Киев, многие Киеви говорят, может, это киевский". котлета по-киевски, хотя, конечно, на Киеве... Порепочка, наверное. У-у, то там вообще, пустын. да. О, да. А, когда говорят, допустим, вот э, за почему-то банаш всплывает, да? Ну, да. Банаш, когда говорят как... Николаев, что всплывает, Николаевцы? Не знаю. Отлично, да! дует ветер и покрапывает дождь, это конечно не Исландия, это Херсонщина, но она тоже дико крутая, вот, советую всем, кто здесь не был, обязательно приехать, это в принципе и недалеко, если вы находитесь там в Одессе или в Николаеве, и очень круто, тут есть на что посмотреть, тут птички летают под ногами буквально у вас, и очень-очень классно, я очень доволен, то, что свою днюху я праздную именно в таком месте, тут Покрапывает дождик, вроде как бы пасмурно, но в то же время настолько круто и интересно. Я сейчас вам покажу все это. Вы сами посмотрите. Смотрите, как классно. Смотрите, как это все красиво. Насколько просто это охрененно. Как в прошлом своем влоге, наверное, с дня рождения, даже не наверное, а как в прошлом влоге с дня рождения, когда мне исполнилось 40 лет, я немножко откровенничал. Вот. Также и сегодня хочется, наверное, сказать несколько слов. 41 год. Вроде это много. Вроде это немного. Кто как говорит? Вот. Для меня, наверное, вот это 40-летие это.. Какое-то новое рождение, новый этап в жизни. Наверное, хотя бы на первый десяток лет после сорока. Чтобы оставаться молодым, чтобы, оставаться, чтобы радоваться жизни в первую очередь. Заниматься какими-то интересными делами. Чтобы часов в сутках тебе катастрофически не хватало. Чтобы ты все время двигался в интересных тебе направлениях и не было времени на скуку. Вот. А потом посмотрим. Вот. Я рад, то, что вы смотрите мой влог. Я рад каждому из вас, каждому комментарию, даже всем этим странным дизлайкам. Я тоже рад. Спасибо большое, ребят. Вот. Я всех вас люблю по-своему. Желание в Рапане. Желание в рапане, да, Желание в рапане. Рапан-желание просто, я бы сказал. Рапан-желание. Учебный рапан-желание. Ничего страшного, здесь такие большие, во время отдача такие цели не что все рапаны рано или поздно попадают в, в Лиман. В рай. Все желания. Ты выкинул рапану. Да! Эй, это со мной известный блогер, любимый, да, это он, да. Он Каждый воскресенье что в воскресенье кидает рапанов Личинку желания в И просил ее, сука, в лимон. Чувак, серьезный бородат. Реально, я видел, как он сидел, писал ты желание. Потом выбирал из 50 желаний. Одно ему сказали, какое выбрать. Не я не знаю, но я надеюсь, что это был самокат или жигулин. Все желания в Рапане"? просто в этой вот селевой потоке. Чувак, кстати, день рождения, с днём рождения. Поздравляю. Это мой рапан желания. Хотите, да, еще можете отложить. Я стану великим Мы тоже хотели, видеоблогером, хотели, как вы. Не хотите. Если вы Если если Вы можете поцеловать мой рапан. Желание я тоже. Я загадал, чтобы я был великим видеоблогером, как вы. И я может им стану нет. Сниму. И раз! А оно коснулось этих стенок колодца. Ну, просто были и пробежу подходим следующий питатель сейчас в Турции кто-то как ойки <сؤال> <сؤال> скажет что мне раба, мне в жопу прилетел Нет, я на Турцию точно <еще> докину вот да эх эх что я что я скажу да друзья хочу самокат Турецкий ага. самокат будет Желтая страница Херсонщина Простите, а что, что, вы, что вы заказали? Извини. Воображаемый микрофон -то. Тут был просто рапан А теперь микрофон до Воображаемый рапан Скажите Это, это, это, это Даже рапан Дожить до утра Дожить до утра Дожить да, да, да. до утра Когда вам проклаши А у нас You're a good son! You're going to see the hell up. You are right <laughs> there. polar. She's going to murder me. She's not going to die. It's not going to die. It's going away. Oh they start to die out I'll let the dog now Oh Всем привет! Второй день Херсона. Очень такое сложное утро. Я проснулся, у меня болит башка. И не из-за того, то, что выпивала, а из-за того, что была очень такая пластмассовая подушка. Я, блин, отлежал все, А над копчиком у меня такое ощущение, что мне дорожным знаком били, короче, по нему. Я есть хотел, я обошёл весь город. Комаров, нет, у тебя есть средства от комаров? Нет хундугов, нет средства нет, комаров нет, комаров точка нет. Все расселись, всем удобно, всем хорошо, куда мы едем вы знаете, да? Это место называют Херсонцы, это уже, наверное, вся Украина пустыней, хотя, ну вы увидите, пустыня это очень и очень своеобразная. Ну, правильное название географическое Олешковские пески. Можно приветы да. Запросто. привет и передавать. Забросьте. Всем, всем, кого знают, да. будем считать сделано дело. Так надо передать. Привет. За барханом бархан, а бархан. Третий верблюд стал, стал весь караван. Вот стоит караван верблюдов. Ларанку У вас который прыгает? Нет Он не опасен Чуваку кусается У нас же села батарейка ой ой ой Батарейка Крупа жуки просто ползает Вот это очень тяжело после вчерашних э, похождений так вот стинг стинг стинг э, бродил бродил И шел он на железный порт помню туда э, но ну, он шел по тропе пушкина кстати пушкин великий русский поэт придем покажу э, пушкина он, покажешь да ну как ну <свеч> чисто понимаете он умер кстати тут его могила за другим барханом пройдем тише. А чё, можно ж такую фишку замутить для туристов? Вот здесь Пушкин похоронен. Вы думаете его там? А вот, кстати, вот это. Вот. Это, кстати, пуля Пушкина. Это снаряд, когда бомбили. Это хвостовик от ракеты земля Кстати, да. Вот вы видите вот здесь вот немного тростника. Ну, в древности его называли бамбук. И курили. Я бамбук. Это делать некий. Юра, ты машилась? Я машилась. Зеленая была. В пустыне родилась. А вдруг взялась елочка. Пустыня нарасла. Дым или летом стройная. Зеленая была подарки под в принципе это единственная тень на этой пустыне сейчас под ней все разместимся здесь будет наш нашлег. вот наш... вы будете знать где нас наш искать наш если что мы под наш маленькой елочкой вот человек Она не... I really get to click and I'm looking for a I can win if you